вашему вниманию квадроцикл «Спилигир Force 700. Модель оснащена мотором 700 кубических сантиметров. Двигатель имеет порядка 47 лошадиных сил. Он уже доработанный, то есть у него в моторе стоит пятиклапанная головка, три впускных клапана и два выпускных. Двигатель верхневальный. Также он уже с водяным охлаждением будет. Впереди установлена независимая подвеска, А-образные рычаги, длинноходные амортизаторы, которые можно настроить по жесткости. Подвеска будет на шаровых, она вся шприцуется, то есть все рычаги, все соединения шприцуются легко. Дисковые тормоза будут спереди еще. Сзади установлена тоже независимая подвеска, такие же амортизаторы длинноходные, и будет уже стабилизатор поперечной устойчивости. Квадроцикл на 12 легкосплавных дисках с высокопротекторной резиной. Коробка у нее вариатор с повышенными и пониженными передачами. То есть нейтральное положение, повышенное, пониженное, задний ход и паркинг. А также вот имеется запуск ручной для тех случаев, когда сел аккумулятор. Вот. Работает он. опциям есть лебедка с 10 метровым тросом она электрическая вот есть паркоп спинка для заднего пассажира грузовые багажники спереди и сзади вот. защита для рук также прикуриватель И резервуар для воды. Имеет раздельные тормоза, то есть на руле и передние, и задние. И также есть комби-брейк, то есть ножная педаль такая, которая тормозит сразу все четыре колеса. Приборка достаточно информативная. То есть есть все самое необходимое, есть спидометр, есть тахометр, показатель передачи, то есть какая включена, указатель блокировки дифференциала, уровень топлива будет здесь показывать. Вот. На руле установлены... Сразу переключать, переключатель лебедки, то есть вперед-назад, вот, есть подсос, так как карбюраторная эта версия, стоп-двигатель, включение света, запуск, аварийка, повороты. А с правой стороны будет уже э, переключение приводов, то есть передний привод, задний привод и блокировка дифференциала. установлен крутой свет то есть пары большие и отражатели фирменные и светит достаточно хорошо